ДИНАМИЧНАЯ Нет, не убил. У него лоха. Надо штурмовать ее, надо. Вот это можно. пробил одного. Мне понравилось больше, когда Макс залетает в окно, падает в капкан. А в этот момент одновременно с этим Саня чуть ниже на лестнице, блядь, роняет кавейер и начинает допрашивать. А я сзади Макса залезаю, блядь, через Макса, перепрыгиваю, блядь, бегу вниз. И просто как бешеный хуярю по Сане, а потом убиваю кавейеру. Типа ты нихуя не узнаешь, он уже мертв. Откуда? А вот здесь, вот она. Меня убило. Она допрашивает. Вот он! Минус один. Успел. Наш. Нет, я его поднял. Mm -hmm. Я кавейру убил. Mm -hmm. Второй! Еще один. Пусть лезут. Там же Второй 000. минус. Третий минус. Отлично. Хуя ты ножом его ебал? А, щитом? Я щит взял. Блин, я Gee второго Я его разъебал. касла Макс. Давай чуть проее Красава Макс, вообще четенько. Вот он сидит прям тут. Справа от Макса Угол. Вот он, да. Блядь, другой <звук> слева был. О, Саня его въебал. На. А, Бля, спину. Я сишкой, короче, разъебал, да, да, да, видел да. Кто там за монтажом был монтаж? <звук> Заходит к нам с Максом в комнату жопу. Пиной. <звук> Он просто понял, ребята, я вас понял и заходим. Заходите только нежно. Я закрываю спереди, чтобы ходить. сзади. Моя жопа жаждет приключений. Я жажду служить. Бля, прикольно, если монтаж был такой, короче, весь в броне, но только жопа такая открытая, квадрат такой. И скин розовый, да? забанит виллу и могло бы играть на команду нет, Слышь. ебаная ванга, сука дим играет в зуб компов просто на самом деле самурак вражеских кому это димину ноги короче просто да я с мобилы захожу Зашел на заряд уже у ты, блять вот он там еще сани сани играть в заряд Стой, стой, стой, там! Нара. No. Зажал. <сёк> <С, сёк> <блядь>. За него, <сёк> <Jesus>, Он давно <сёк> хотел это сделать. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> я его не пускаю! Стой, <сёк> стой, стой, стой, стой, Макс, стой! <сёк> Блять, он <сёк> дебил! <сёк> я его уже сзади обходил! <сёк> я его не пускал, посмотрите, <сёк> я его просто не предстою <сёк> <сёк> привет, малыш. Здесь Джонни. Прикрой нахуй. Чтобы... Ладно. вещи. Я прикрываю проход. Саня, такой вообще, Вот он, мой. вот он, Саня, вот из угла выходит. Бам! Ты бы видел в глазах до глазах Докиби, когда я сзади такой, иди-ка, у меня моя с норма, блядь, бегу. Допрашиваю, эти такие двое зажались там в углу. Я сзади подбегаю Леона, его, короче, роняю, допрашиваю. И Твич такая, ну нахер, побежала просто с крыши. Бля, я уже с руки. Я уже с руки я пробежал вообще на Ну просто срать ты, Вот это он, конечно, тебя Это как ты мне, блядь, обидно стало на реально. Я конечно, понимаю, что я рак, блядь, ну что это за хуйня вообще? Ни за кого тебя вот просто. Он, что там разницы? Не подважает да. Да. продаж. Отдел продаж. 3-3-2, 0 -2. Это монтаж отдел продаж <с> Такие лица, блядь, менеджеров Четы <с> строят, блядь <с> Ты найти, блядь, взгляды Посмотри, блядь, типа ебать, Не купишь, мы тебе продадим, нахуй